Первый вариант. Пей, гуляй, веселись. Если человек заканчивает жизнь, то надо просто балдеть. Если одна жизнь, зачем напрягаться, зачем себе чего-то решать. Надо полностью предоставить ей полную возможность. Все, что ты можешь в этой жизни получить себе прекрасного, как ты понимаешь, то и получай. Потому что жизнь одна, потом до свидания. Второй вариант. Если жизнь не одна. Значит, тогда все, что я сделал, сейчас будет влиять на следующую жизнь, и все наоборот. То есть это значит, надо заботиться о душе. И смотрите, каждый человек должен выбрать из себя одну из этих двух философий. Если вы выбираете первую философию, нет смысла оставаться на лекции. Если всего одна жизнь, то надо просто идти и наслаждаться и все. Если все таки потом дальше будет жизнь, пускай там не здесь, но где-то она будет, это означает, что я Душа, а не тело. Если дальше будет жизнь, то я должен прежде всего в этой жизни заботиться о Душе, потому что жизни этой осталось мало, хоть мы об этом и не хотим знать. Больше всего в этом мире мы не хотим знать о том, что этой жизни осталось мало. Больше всего на свете именно об этом мы не хотим знать. Вот мне, например, осталось, ну, двадцатник это максимум, это в самом лучшем раскладе. Ну да, мне почти 50, еще 20 и уже как бы уже буду греметь костями. Ну и там, может, доживу, может нет, все зависит от э, всяких обстоятельств. А может быть и меньше. Потому что некоторые друзья мои уже оставили этот мир. Это означает, что? Что надо думать, а что там дальше будут делать. Видите, об этом думать тяжело. Вот в это время, когда человек об этом думает, его включается настоящий разум. Разум, который дает возможность эту жизнь прожить правильно. Поэтому Островский говорил, надо жизнь жить так, чтобы не было. Мучительно-больно за бесцельно прожитые годы. А мучительно-больно бывает только в одном случае, если человек знает, что есть следующая жизнь. Иначе, что мучительно-больно? Все уже классно было. Почему больно-то? Потому что все уже было классно. А вот больно потому что будет ли классно потом? Вот в чем вопрос, который мы должны себе задавать. Вопрос самой великой важности, и редкий человек не думает об этом. Смотря потому, верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки наши будут разумны или бессмысленны. Всякий разумный поступок непременно основывается на вере в бессмертии истинной жизни. Поэтому первая наша забота должна быть о том, чтобы разобраться и понять, что именно в жизни бессмертно. Некоторые люди всеми силами трудятся над тем, чтобы уяснить себе это. Они признают, что от этого должна зависеть вся их жизнь. Некоторые думают, что тело бессмертно после смерти, и они ради тела заботятся. На самом деле есть тонкое или психическое тело, оно не умирает. Также не умирает душа. Поэтому нас заботятся о своем характере, это психическое тело и о душе. Что такое забота о душе? Забота о душе означает забота о том, чтобы увидеть в человеке, с которым я живу, чистое и светлое, которое мне уже Бог показал при первой встрече. Первая любовь моя земная, утро мои глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Понимаете, это почему так? Спасибо за подтверждение. Это потому, что Бог дает возможность людям душу друг друга увидеть, когда они встречаются. Чистоту человеческую увидеть дает возможность Бог. Это надо запомнить и пытаться увидеть в своем человеке эту чистоту дальше в жизни. Не то, что судьба показывает грязь его постоянно, каждую секунду жизни показывает грязь. Надо пытаться отвернуться от этого и с помощью чистоты святости возвышенных людей научиться видеть чистоту близких людей. Например, мать, она, естественно, видит чистоту в своем ребенке всегда. Ей Бог дал такую возможность. Это не ее заслуга. Она увидела его, когда только родила. И так как у человека в момент рождения вообще не выходит никаких грехов из сердца. Он еще не дошел до этого уровня, когда... То есть, это, сила грехов запускается постепенно. Поэтому ребенок в 12 годам годах начинает становиться совсем другим, которым мы его не знали. То есть, это просто грехи выходят наружу. Мать видит эту чистоту, и это означает, что она благословена духовно относиться к своему ребенку всю жизнь. Это благословение но также она должна научиться духовно относиться к своему мужу всю жизнь, ко всем своим родственникам. И это возможно только в результате отношений со святым человеком, потому что он оцеливает наше зрение куда надо. Когда человек так настроен, то это означает, что он живет для своей души. И когда он это делает, то он получит духовную жизнь в следующей жизни, лучшие условия существования, чем мы имеем. Больше возвышенных отношений в следующей жизни а может быть и вечную жизнь без материального тела, только духовное тело. Вечная жизнь означает уже избавление от материального существования. Другие люди, хотя и сомневаются в бессмертии, но искренне мучаются своим сомнением и считают его за величайшее свое несчастье. Они ничего не жалеют, чтобы только узнать истину — неустанно ищут его и считают это самым главным делом в своей жизни. Но есть и такие люди, которые вовсе не думают об этом. Их небрежность там, где дело идет о них самих, удивляет, возмущает и пугает меня. Паскаль. Почему? Потому что они просто не понимают, зачем нужна эта жизнь в человеческом теле. Собачки, кошечки, деревья — Насекомые, микробики, никто не сможет развивать себе то, что можем развивать мы. Но смотрите, одну треть жизни мы просто спим. Одну треть жизни мы работаем, чтобы поддерживать жизнь. Осталось всего 8 часов. И эти 8 часов нам надо покушать, позаботиться о своих детях, о семье. И остаются, может быть, 2-3 часа. И в эти 2-3 часа мы чем занимаемся? Смотрим футбол, Санта-Билиберду или еще какую-нибудь ерунду. То есть то время, которое нам уделено для того, чтобы мы разобрались со своей душой и попытались действительно почувствовать радость совершенную, как мы на прошлой лекции говорили, радость совершенную человек только так, разобравшись с душой, может почувствовать, он в это время занимается чем-то другим. И это вот очень сильно пугает Паскаля. Он пугается этому сильно. Почему? Потому что человек может потом и не получить человеческую форму жизни. Об этом поэтому и христиане говорят «одна жизнь». Потому что один шанс тебе дается. Потому что жить в собачьем теле – это не жизнь. То есть они считают, что душа не может в собачьем теле попасть. Это не имеет значения. Имеет значение, что во всех верах одно и то же. Вот дома тебе человеческая жизнь не использует, потом не получишь. Вот об этом речь идет. Редкое рождение в человеческом теле. Очень редкое. И оно не предназначено для того, чтобы дом построить для того, чтобы стать директором завода, зав, склад, ты там директор магазин. Это все нормально. Это все нормально, если у тебя на это есть природа, ты станешь. Но если ты при этом не устанавливал отношения со всеми, чистые, светлые, светлые не хотел в людях видеть, не молился за то, чтобы простить, прощать и так далее, значит жизнь будет зря прожита. Это просто то же самое, что у животных. Они тоже себе там набирают, набивают чечки тоже как бы себе роют норки, тоже барсучки большие плотины себе делают. Они такие, как начальники там сидят тоже такие. Вот так. Я в Новосибирске купался в речке. Мне, чтобы нормально перелет перенести, надо в баню сходить. Я в баню сходил, и искупался в речке. И когда вышел оттуда, там тишина такая, темнело вчера вечером. Темнело уже. И вылез барсучок. И он такой, был. Ну, там начальник, понимаете? Ну, в этой речке начальник. Он такой, так серьезно очень начал смотреть вокруг. Что происходит? Почти как директор завода. Да. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Это интересно знать. Смотрите. Когда человек думает постоянно, что судьба его учит, у него нет отчаянных положений в жизни, потому что он всегда знает, что это учеба, и просто ему дан объем работы. Люди обычно пугаются. Вот у меня, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Это объем работы. Это не означает судьба, как некоторые друг Все, я не могу выйти замуж, чтобы мне вешаться. Это не судьба, это объем работы. Надо столько молитвы сделать, потому что вы женщина родились, значит, должна быть замужем. Женщина родилась, должна быть близкие отношения. Нет близких отношений, значит объем работы большой. Судьба милостива. Когда судьба милостива, большой объем работы дает. То же самое, что кажется проклятием, тоже является благословением. У меня есть одна знакомая, она обездвижена. У нее в результате аварии парализовало ноги. И она в результате очень серьезно занималась духовной практикой. У нас с ней была беседа на эту тему. Я ее спросил, как ты думаешь, ты обездолена в этой жизни или наоборот благословлена? И она подумав, сказала, мне кажется, что обездолена. Я говорю, ну как ты думаешь, кому больше возможности молиться? Людям, которые пашут целый день или тебе, который сидишь на коляске? Она говорит, конечно, мне. Ну так это и есть благословение. Или, допустим, родителей родился ребенок с аутизмом, вот у меня такие родители подошли ко мне в Новосибирске, и мы с ними общались по поводу лечения. Они благословлены или прокляты судьбой? Можно считать, что прокляты, но я смотрю, я таких людей вообще редко встретишь. Смотрю, у них добрые глаза у обоих, они так заботятся об этом ребенке. Они реально очень глубоко относятся и к нему, и друг к другу. Таких людей редко встречаешь. А почему они такие? А потому что они пережили все это. Я это говорю не для того, чтобы у вас так было в жизни. Я просто говорю, что если так есть то это означает особый человек. Я изучал это серьезно, медитировал на этих людей в прошлой жизни. Если женщина одна, это означает, что Бог на нее рассчитывает сильно. Он дает ей тот экзамен, когда, который она может сдать. Никогда человек не рождается в человеческой форме жизни, чтобы получить тот экзамен, который он не сдаст. Он всегда рождается только для того экзамена, который может сдать. Вместе с экзаменом Бог дает также и возможности сдавать его. Почему некоторые, некоторые люди не сдают свой экзамен? Потому что они не хотят этого. Они хотят наслаждаться жизнью, а не сдавать экзамен. В этой жизни счастье всегда приходит только после сдачи экзамена, поэтому человек не должен ждать своего счастья. Ожидание своего счастья означает просто пустая трата времени и проклятие своей собственной судьбы. Если женщина мечтает, когда я выйду замуж, когда я выйду замуж, ты проклинаешь свою жизнь. Тебе не надо об этом думать, надо постоянно учиться быть женщиной. Заботиться о маме, заботиться о жучке, о внучке, репке, детке, обо всех. И щечки станут румяными, несмотря на то, что ты не замужем. И когда они станут румяными, тогда это, на это обратят внимание молодые люди. Когда они обратят на это внимание, тогда выбирай. Ты сдала свой экзамен, да? Получится ли Досрочно. Получится, получится досрочно, но все равно сначала деньги, а потом стулья. Знаете, о чем я говорю? Вы говорите, сначала стулья, возможно, но сначала деньги все равно. Потому что слово-то разносрочно может означать, что сначала стулья, а потом деньги. Вы это имели в виду или нет? Нет? Вот, вот супер вопрос. Если у тебя уже все получилось, жизнь обрывается или нет, в этот момент сразу вы получите что-то новенькое. Ни один человек не расслабился в этом мире, ни один. Вот только получилось, все, дальше опять что-то новенькое. И так будет всегда. А ускорить, процесс, возможно? ускорить, возможно. Но тогда придется меньше жить. <звы> и все, <звы> ускорил процесс. <звы> <звы> ну ладно, движемся дальше. У нас сегодня веселая, правда, лекция. Прямой путь или правило или поведения, которым надо следовать, недалеко от людей. Прямой путь или правило поведения, которому надо следовать, недалеко от людей, недалеко. Если люди ставят себя за правило поведения то, что далеко от них, то это не согласовано с природой человека. Это не должно быть принимаемо за правило поведения. Вот допустим, если девушка считает, что она должна перестать капризничать, вообще перестать капризничать, это не является правилом поведения. Настоящее правило поведения недалеко от человека. Поэтому она не должна думать, что она должна стать, перестать капризничать, она должна понять, что она должна просто извиняться за свои капризы каждый раз Все. Это является правилом поведения. То есть какова безгрешная жизнь для женщины? Она капризничает и извиняется искренне. Правильная жизнь для мужчины означает, что он разгневался и извинился также искренне. Это правильная жизнь. Но когда человек живет такой правильной жизнью, то тогда следующий этап его развития уже будет такой, что постепенно привычка делать не так, как надо, будет таять. То есть сначала человек выбирает ту ступеньку, на которую он может стать. И это является для него правилом поведения. Люди, которые никогда не работали над собой, они всегда ставят очень высокие ступеньки. Например, девушка ставит ступеньку «Я хочу выйти замуж». Но она не должна ставить такую ступеньку, она должна поставить ступеньку «Я хочу научиться дружить с подружками». Я хочу научиться быть такой женственной, чтобы у меня было много подружек, и я хочу от них научиться, о них о всех заботиться. Это первая ступенька. Вторая ступенька. Я хочу научиться заботиться о своих родителях, хоть мне с ними тяжело себя вести. Когда она сдала и эту ступеньку, и вторую. Следующая ступенька. Я хочу научиться помогать обездоленным людям. И вот когда она до третьей ступеньки дошла, тогда она не может быть уже одинокой. Когда женщина уже помогает тем, кто нуждается, то ее нужда будет уничтожена немедленно. Одиночество означает скупость сердца. Все. Есть только одна причина одиночества – скупость. Я уже вот красивая, Все, в чем дело? Должна поддерживать отношения только с одним мужчиной, глубокие отношения только с одним мужчиной. Должна ли незамужная девушка поддерживать отношения с мужчиной, который, ну, больше ее мужчина, который не хочет как бы на них жениться, но они общаются. Нет, такого не бывает. Если вы общаетесь с бывшим мужем, то значит вы муж и жена. Просто я вам объясню, смотрите, семья иногда живет вместе, вместе иногда ее растаскивает. Вот смотрите, если. Си... И говорится, си... муж и жена могут жить вместе, если судьба тяжелая, они должны договориться жить раздельно, но они муж и жена. Они ни с кем не встречаются при этом, они просто ждут, когда опять стянет. А это долго ждать не надо, пару лет и все, и опять вместе. Это факт. Вы должны прекратить общаться. И иначе вы никого не сможете встретить. Но если вы прекратите общаться, вы бросите его. И вы тем более тогда не сможете встретить, пока вы за это не раскаетесь. Зачем тогда идти таким путем? У него есть жена уже такая? Нет. Слушайте меня внимательно, что надо делать. Надо в молитве пытаться приблизиться к нему. Сейчас смотрите, вы в нужде находитесь оба. В нужде друг по другу. Но так как вы... Очень жесткий человек, а он очень ранимый. Это по отношению его к вам, я сказал. Поэтому ему тяжело с вами рядом. Теперь, так как он, ну как бы такой, как размазня, неответственный человек достаточно, вам тяжело рядом с ним. Видите, я сейчас показал причину, почему вы не рядом. Тяжелая карма. Теперь смотрите, что надо делать. Нужно молитве. Почувствовать его сердце. И вы почувствуете, что он не размазня, а добрый человек. И для того, чтобы он был ответственным перед вами, он должен чувствовать вашу верность. Вы это узнаете в результате молитвы. И когда вы начнете верно себя вести к нему, он будет обезоружен, он не сможет быть без вас. Он и сейчас хочет отношений, так же, как и вы. Это означает, что вы не расстались. Бог не разлучил вас. Он еще рассчитывает на то, что кто-то из вас сможет сдать этот экзамен. Надо идти правильным путем. Не бла-бла, внешние вещи не решают вопросы. Между вами камень. Не ниточка духовная, а камень между вами лежит. У ну, него другая женщина, с которой он раз в год ездит. У вас тоже есть другой мужчина, на которого вы постоянно посматриваете. И что? Ну, только посматривай. Вот. Этого достаточно уже, чтобы ему ездить раз в год. Ладно. Хотя бы один человек должен начать сдавать экзамен. Это означает, что этот один человек станет любимым. Вот смотрите, в отношениях всегда есть объект любви, есть тот, кто дает любовь. Кто является объектом любви? Тот, кто сдает экзамен. Влюбленность одинаково на всех действует. Это одно и то же. Но потом она заканчивается, влюбленность. И дальше кто-то должен первым сдать экзамен, чтобы семья сохранилась. Тот, кто первым сдает экзамен, вот, допустим, если она сдаст экзамен, то он увидит, я хочу с такой женщиной жить. Такая корова нужна самому и выдаешь, за день устанет рука. Он так почувствует. И он станет ее любить в этот момент. Это уже будет не влюбленность, это будет духовное чувство уже. Потому что она в духовный экзамен сдала своей судьбы. Вот. А она его пока любить еще не будет в это время. Она будет объектом любви. И она будет любить его поведение. Ну, то есть она что делает? Она выполняет свой долг, но влюбляется он уже. А потом, когда он вести себя настанется вот так вот сам то она дальше его уже полюбит. Это уже дальше будет нарастать вот так вот. Но кто-то первый должен сдать экзамен. Проблема в том, что мы настолько эгоистичны, что мы хотим, чтобы он первый сдал экзамен, а не я. Это означает эгоизм. И он сидит у нас у всех в сердце. Женщинам кажется, что мужчине легче сдать экзамен, чем ей. Мужчинам кажется, что женщине легче сдать экзамен. Поэтому мы перекладываем эту ответственность друг на друга всегда. Но по факту экзамен должен давать тот, кто пришел на лекцию. Потому что если Бог дал знания, то надо действовать, значит, уже все. А? Вы первый раз на лекции? Продолжайте слушать просто. Постепенно все узнаем. Давайте будем двигаться дальше. Я очень рад вам, на самом деле, что вы пришли. Давно ваши глаза хотел видеть. Ждал вас здесь. Вы очень образованный человек. Ну, может быть, вы себя таким не считаете, но у вас есть одно, одно преимущество. У вас хорошая родословная. То есть ваши родственники были образованными людьми. И вы образованность получили в кровь, с кровью, как бы, с рождения. Я от вас, я как бы не могу этим похвастаться. Поэтому вы чувствуете, что он на себя корчет здесь. Но вы не обращайте на меня внимания. Вы все равно не ко мне же, вы к Богу пришли сейчас. Просто посидите, послушайте. Хорошо? Это вот Конфуций сказал. Вот я, я, немножко пролетел. Да, кто положил свою жизнь в свете разумения и служит своему разумению, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Тот не знает мучений совести, не боится одиночества, не ищет шумного общества. Такой человек имеет уже высшую цель жизни, не бежит от людей, не гоняется за ними. Его не смущает помысл о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Поступки такого человека будут всегда одинаково совершенны, даже рядом с близкой кончиной. Для него одна забота — жить разумно, в мирном общении с людьми. Смотрите, был такой ведок случай, когда один царь, святой царь, у него было еще четверо братьев, и они подверглись неминуемой гибели. И тот человек, который их должен был уничтожить, он сказал, если ты ответишь на 100 вопросов правильно, то тогда я их оставлю, оставлю живых. И эти ответы и вопросы известны. То есть это в Священном Писании написано. И один вопрос ему был такой, какая самая главная религия существует в этом мире? Поставляйте такой вопрос взорвать. Какая самая главная религия? Знаете, какой был ответ? Так примерно. Самая главная религия — это добросердечие. Если у тебя нет доброго сердца, а ты думаешь, что у тебя главная религия, то ты очень сильно заблуждаешься. Потому что когда у человека доброе сердце к людям, это значит, что он близко к Богу стоит. Если не доброе сердце, Пусть это твоей веры, не твои люди, не имеет значения. Значит, твое сердце далеко от Бога. Для него одна забота — жить разумно в мирном, в любовном общении с людьми. Смотрите, интересно знать про такого человека, что когда человек ниточку эту духовную завязывает с людьми, с остальными, у него, не, и с Богом, у него не может быть подчаянных положений жизни, потому что он знает, что это всего лишь объем работы. И он также знает, что если он в этой жизни этот объем работы не сделает, он доделает следующий. Не бывает такого объема работы, которым бы душа в этом мире не справилась, потому что все, что нам дает Бог, это всего лишь для того, чтобы мы это сдали как экзамен. Здесь нет ничего несправедливого вообще. Здесь есть только экзамены, по которым как по ступенькам человек идет вверх, поэтому у него нет отчаянных положений такого человека. Вы говорите, ну это невозможно. Возможно. Надо просто принять, что такие люди бывают, изучать, что такие люди бывают. Дальше. У него нет мучения совести, потому что он для совести и живет. Он только живет для совести, не для того, чтобы дом купить на работу сходить, денежку, он только для совести, он только о ней думает, для нее живет, поэтому она его не мучает, она ему благодарна. Совесть — это представительство Бога в сердце, это не наше. Мы говорим «моя совесть», это не моя совесть. Я не, моя, совесть не принадлежит мне, это я ей принадлежу. Она меня мучает, не я ее мучаю. Итак, не боится одиночества, потому что он никогда не одинок. Он очень тесно связан с людьми в сердце. Нет одиночества, постоянно близость. Не ищет шумного общества, потому что в нем нет вот этого сердечного отношения ни с кем в шумном обществе. Веселимся, гуляем, нет отношений, нет жизни. Понимаете, отношения вот таких беседах, как у нас сейчас есть, близкие. Ну, в храмах, естественно, в святых местах там и так далее. Конечно же, гораздо больше. Его не смущает помыслы о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Часто люди начинают духовной практикой заниматься и думают, ну все, вот я уже быстренько чуть позанимался, и все, и потом все, я уже освобожден все. Человек, который реально думает об истине, его не беспокоит, освобожден, не потому что он настолько поглощен любовью к Богу, что он уже забывает вообще, где он живет, как, зачем. То есть его интересуют только вот отношения с этой истиной, с, этой, с этим сладким вкусом, с этим, с этим глубоким чувством святости и чистоты, которой он посвятил в свою жизнь. Поступки этого человека будут всегда одинаково правильны. Даже несмотря на то, когда человек тело оставляет, он уже как бы, ему уже трудно правильно поступать. Потому что ну, оставляет его самообладание в этот момент. Но так как человек не привязан к телу, он привязан к Богу. И, ну, тело стареет, оно уже выталкивает его душу из тела. Но ничего страшного, он спокойно к этому относится. Но вот мы не должны имитировать вот это вот. надо пытаться и делать из себя такой вид. Почему? Потому что вот что нам Бог дал, какие возможности, то и хорошо. У меня был такой случай в Питере, один дяденька такой крепенький, в черных одеждах, пришел, вот так шел, вот так вот. Я говорю, вы что хотите? Он говорит, я сам знаю, что я хочу. И такой подошел, вот так за мной встал, вот так сзади. Без зал просто онемел, вот все мужчины. Страх такой впали, такой стопор. Я не знаю, что он там делал. Меня не трогал. Но у меня э, все опустилось вниз. Как тело такое. Напряглось все внутри. И вот здесь вот в сердце как в детстве, я вспомню, как в детстве, в сердце у меня возникло такое слово украинское «тикань». Ну вот здесь вот в голове у меня возникла другая мысль, что если я сейчас побегу, то на этом мои лекции будут закончены. Жизнь останется, лекции будут закончены. Мне надо сейчас выбирать: или лекции или жизнь. Я почему-то выбрал, что я хочу выполнять свой долг. Пусть делает все, что хочет. И я начал продолжать лекцию, читать лекцию. Она не была такая сладкая, как сейчас. Мне было тяжело, но он постоял и ушел стал ничего делать, потому что делать нечего. Я только сам себя могу убить, понимаете, меня никто не убьет, только я сам себя могу. Или Бог решит, что пора, это тоже нормально, это его решение. Поэтому нет никаких проблем. Но вот потом я думал, хорошо ли я повел себя, что у меня тряслись коленки и как бы и голос чуть-чуть дрожал. И знаете, мне Бог в сердце сказал. Ты нехорошо себя повел, неплохо, нормально. В соответствии с своими возможностями.